Здравствуйте, меня зовут Фролова Мария Игоревна, я врач-стоматолог-терапевт. Я бы хотела познакомиться, рассказать немного о себе. Окончила Новосибирский государственный медицинский университет в 2011 году с красным дипломом. Далее проходила интернатуру также на базе государственного медицинского университета Новосибирского. И потом... Очень долгое время я занималась эндодонтией, то есть буквально там в порядка 3-4 года я работала на микроскопе, прошла много обучений, связанных с эндонтией. Я бы хотела продолжить свою работу, связанную с эстетикой, с реставрациями. Также у меня было несколько учеб, посвященных этой области. В силу различных причин приходилось заниматься эндонтией. Сейчас я полностью почувствую посвятить себя развитию в эстетической стоматологии, что, собственно, и можно сделать в клинике Smile Gallery. Smile Gallery это лучшее место для того, чтобы развиваться в области эстетики. Здесь есть цифровая стоматология, что тоже позволит очень быстро и качественно выполнять работу, как для пациента, так и для доктора. Буду рада видеть вас у себя на консультации. Приходите и воплотим вашу мечту в реальность.